Татарский КВН. Полуфинал Татарской Лиги. Команды из Казани, Мамадыша и Набережных Челнов. жюри звезды татарской эстрады. Билеты в кассе ДК КамАЗ. Приходи, будет очень круто. 15 марта, 18.00.